И снова здравствуйте, уважаемые зрители канала «Строй Гарант анапа Меня зовут Дарья. Скажите мне, пожалуйста, с чем у вас ассоциируется конец декабря? Кто-то украшает свой дом или закупает продукт для праздничного стола. И, конечно же, все мы покупаем подарки для наших дорогих и близких людей. Компания «Строй Гарант анапа не является исключением. Для всех тех, кто приобретает дом в декабре и январе следующего года, мы дарим подарок, а какой вы поймете после одной фразы. 31 декабря, по традиции, мы с друзьями ходим. Понимаете, у нас традиция. Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню, моемся. Ну, это давно повелось, понимаете. У меня в руках подарочный сертификат на стационарную баню от нашего постоянного и надежного партнера, поставщика строительных материалов компании «Ваши двери». Уважаемые зрители, разрешите вас познакомить с представителем компании «Ваши двери» Яковом. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Яков. Я вас приветствую из станицы Гастагаевской. Вы у нас можете приобрести бани в ассортименте. Наши бани изготовлены из натуральных материалов. Стены изготовлены из сосны. Полы и торцы изготовлены из осины. А внутри полки изготовлены из липы. А я вас сердечно поздравляю с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым и прекрасным подарком к вашему новому дому. Всех благ! Помимо сертификата на строительство бани при приобретении дома в декабре или январе следующего года, компания «Строй Грант Анапа» может построить баню или банный комплекс как в доме, так и отдельно стоящей конструкции. В данном проекте здесь есть открытая терраса с зоной барбекю. Есть небольшая удобная кухня и лестница на второй этаж. Из кухни мы можем попасть в банную зону, есть парная, душевая и даже небольшая купель. Уважаемые зрители, пусть вас не смущает отсутствие снега. У нас на календаре декабрь и, как вы видите, есть зелень к вашему новогоднему столу.